Кто победит инстаграм твиттер ТикТок или может вконтакте битва сетевых гигантов развернулась в петербурге где скандалы из границ любовного треугольника вывалили на просторы интернета ведь одна из участниц популярная косплеерша другая известная вейкбардистка. у них Разный зритель, разные платформы, но один пока мужчина. А есть еще дочка от разбитого брака, которая в своем аккаунте тоже не молчит. Сергей Хайдаров через крики в сторис попытался докопаться до сути. Не обращая внимания на испуганный плач, ребенка любовница крушит и ломает все в квартире, где все еще живет бывшая семья. Не блогер в этом видео, только Евгений. Может, потому и молчит. Его бывшая женщина Ульяна, косплеерша. Она копирует образы из аниме и компьютерных игр. Его нынешняя избранница Анна, спортсменка, путешественница и дизайнер шапок. Спорт побеждает косплей. Что такое знаете, шоковое состояние, когда ты не понимаешь, что... Ну что вообще будет? Да постанешь лишь вообще ты, ты жива твой ребенок всю Их поссорил жилищный вопрос. В муниципальной квартире прописан Евгений и его дочь, но ни одна из женщин их спор за квадратные метры проходит в кадре и за кадром. Она разбила мне машину лобовое стекло. Она приезжала сюда под окна рала, что выходи, раз я тебя убью. Формально прав больше у бывшей жены Ульяны. Во-первых, она тут давно, во-вторых, она мама прописанной несовершеннолетней девочки. Получить собственность в этой квартире они могут только в результате приватизации. А агентство приватизации не даст возможности участвовать в приватизации без ребенка и без матери. Все это приходится терпеть дочери Ульяны и Евгения Лере, которая уже боится биологического отца и его новую девушку. Я очень сильно боялась. Я плакала. Мы попытались поговорить с Евгением и Анной. Они живут на территории автосервиса, где и работает запутавшийся в блогершах Евгений. С новой подругой расположились прямо в этом доме на колесах. При виде камеры пара быстро прячется за высокими воротами. Анна, Евгений, поговорите, может, вы с нами? В ответ тишина, но стоит нам уйти, в соцсетях дерзкий пост. Плох тот блогер, что не может сделать самый пиар даже из молчания. Мой ответ всем. Хотите шоу, платите кэш. Рядом с местом, где живет пара, мы увидели автомобиль, и нетрудно догадаться, что он принадлежит именно Анне. Здесь так написано тиктокерша, рядом надпись «Анна», внутри «беспорядок» и намек на то, что с дамой лучше не шутить. Об этом говорят вот эти наручники, пристегнутые внутри автомобиля. Сама Анна наручники из-за своего агрессивного поведения не примеряла, но это только пока, считают юристы. Заявление на агрессивного блогера уже лежит в полиции. Кроме того, Ульяна обратилась в органы опеки, которые проверяют действия отца в борьбе за Лайки, квадратные метры, взрослые превратили жизнь ребенка в чудовищное реалити-шоу. Мы стараемся обращаться за помощью, друг друга поддерживаем. А дети, наоборот, они оказываются заложниками этой драматичной ситуации и погружаются в свои собственные переживания. И это может привести в конечном итоге к серьезной психической травме. Тянут ли травмы Валькирии и Ульяны на легкий вред здоровью, сейчас разбирается полиция. Если найдут признаки преступления, то и вейкбордистке Ани вместо любимого Бали светят исправительные работы, либо арест до четырех месяцев. И то, и другой контент обеспечен. Даже Лера уже начала извлекать пользу от взрослых разборок. Их ссора она выкладывает свой ТикТок. Сергей Хайдаров, Дмитрий Пащенко и Наталья ленкова Известия специально для Пятого канала.